Привет, друзья, с вами снова Оптимус и Хилклим Racing 2. В общем, мы продолжаем ставить новые рекорды и сейчас будем пробовать пройти городскую трассу и поставить, естественно, новый рекорд. В общем, улучалок у нас пока никаких не привалило, деньги у нас пока есть. Думаем, покупать ли нам танк или же потратить деньги на нашу машину. В общем... Ой, как, как, ой, ой, давай назад Осторожно, осторожно Ой, чуть не застряли а, Ой, ой Был защепительный момент такой а, для, для нас Мы там застревали очень много раз И печально, ну, как бы на самом старте Практически а, В общем, у кого-то же такое Пишите, печаль, беда а, я, я не знаю Вообще, а, либо притормаживать там надо Либо, не, не знаю, уже двигатель улучшить И пробовать его перепрыгивать сверху один раз у нас когда-то получилось перепрыгнуть, но, наверное, проще лучше притормаживать. Пока бьем мы свой бампер, собираем монетки и по результатам, ну, пока у нас лучшее время. Это, ну, как личный рекорд, в принципе. Это же не, не гонка, в квесте нам главное подальше заехать, побольше заработать. А, да. А дальше заехать побольше заработать и, и не разбиться, не сломать ни шею, и не разбить машину. А самое главное еще и от заправки до заправки успевать. А то топливо -то сейчас -то заканчивается. Ай-ай-ай, вот так вот красиво, как мы в контейнер залетели, ребят, вы видели? Вообще круто! чтобы вот не, за, не зацепить и вот так вот попасть это ну я не знаю надо быть очень, очень везучими или профессионалами но мы скорее всего относимся к категории везучих так уху вверх и сейчас открываем маленькую тайну надо тормозить не спешить именно вот здесь вот так вот летим летим и мостик вверх а так сейчас разогнались и перепрыгнули вы просто не представляете, ой, чуть не разбились, не представляете, ребят, сколько раз мы на этом трамплине попадали в воду и тонули. Кстати, выехать оттуда не так что кто будет проходить, будьте осторожны именно в этом месте. В общем, вот так вот опыт у нас, в принципе, в поездках есть. Но ну, мы здесь уже проходили, видите, мы еще даже э, 1700, чуть даже больше километров проезжали, это было, как бы состоянии аффекта аффекта вот такого вот вот по контейнерам так поезди, попробую по мостам под вот этим саморазводящимся а, но мы это сделали попробуем повторить и даже улучшить наш результат получится не получится не знаю в принципе смотрите болейте Пробуйте вместе с нами, ребят. Кому интересна эта игра, тоже пробуйте. Prob... Ой-ой-ой-ой-ой, как мы утонули! Отвлекся и мы утонули. В общем, из водо... водоемов выбраться вообще нереально. Да. А... Обидно, честно, обидно. Давайте, наверное, попробуем. Попробуем еще раз. Да? Ну, почему бы нет? Есть возможность, давайте проедемся. Была, не была. Может поставим все-таки рекорд. А в предыдущих выпусках у нас это получалось. А, кто не смотрел, обязательно посмотрите опять. Мы запрыгнули, зацепились. Вот тух, главное в текстуры не попасть. А то бывает такое, застрянешь в текстурах. И все. И... Поли бензин. И жди. Не, ну можно, конечно, нажать по, -по, -по это. По Попробовать еще раз. Но я не знаю, там, по-моему, очки за это снимают. Никогда так не делал. Просто выпалил бензин и все. Ну, тратил свое время. Как бы. Кто как в таких ситуациях поступает, ну я не знаю, поделитесь опытом. Можно обновлять, баллы не теряются. И, честно, надо будет попробовать. Попробовать. Вот. Да. Надо попробовать. А, ну, а тем временем, пока мы еще не попробовали, ребят, пишите. Мы будем. Будем вам очень благодарны за это, если вы нам напишите и нам не, не придется пробовать, и не дай бог терять баллы из-за этого, потому что потому что мы играем без накруток без всяких э, мобо, модов и всего-всего-всего все, всего, все деньги заработанные и на это уходит в принципе-то ну не так уж и много времени просто нет много свободного времени вот так вот. а тем временем мы уже проехали опять эти контейнеры непонятные и приближаемся потихоньку к вот этому мостику разводному и впереди у нас будет еще скоро один мостик, и с него мы попадем в верхний контейнер. Уху, опять тормозим. Ну, не тормозим, а притормаживаем. И вот так вот разгоняемся. Ух, перепрыгнули. Осторожно, вот эта кочечка. Как-то непонятно, то нам нужно тут отбрасывать, то вверх. В общем, все зависит от вашего мастерства, умения и ловкости управлять вашим автомобилям у нас супер дизель управляемость конечно нужно подтянуть но это все впереди это все впереди на собираем еще много много много денег открываем очень много золотых чемоданов как в предыдущих выпусках а в одном выпуске у нас было кому интересно посмотрите сколько мы там выиграли и там кстати мы объясняем как не нужно делать чтобы не потерять деньги при открытии золотого чемодана обязательно ребят посмотрите Потому что этот печальный опыт печальный опыт будет очень важен для вас. Не проходите мимо проигрыша в других, знаете, как говорят, учитесь на, на чужих ошибках. Вот так вот. Останавливайтесь и едьте через контейнер, сломя голову и через второй, чтобы не попасть в водоем и не провалиться. Вот так вот мы с вами чуть-чуть наверх и вот так вот. Хорошо управляемый автомобиль. Ну, как бы не идеально, но уже очень хорошо. Ну и большой громадный плюс в том, что мы-то его уже... Ух, чуть не разбились опасно, как было. А мы автомобиль хорошо чувствуем. Вот. Как бы <сх> мы... Да я не играю, не сам. Мне помогают. Вот. Кто не скажу? Uh, Не, ну может скажу в будущих выпусках. Если интересно, пишите в комментариях. Скажи обязательно. И я с вами поделюсь, кто же мне помогает. А пока опять контейнеры. Вверх, вверх, вниз, вверх, вверх. И дальше, дальше. Давай, давай, давай. Новый рекорд. Ура, ребята. Мы справились. И поставили очередной рекорд в заезде. В общем, цель достигнута. А мы пока едем дальше, чтобы пособирать как больше монеток. И как бы выполнить еще одну цель улучшить свой автомобиль по максимуму пока не будет максимума мы не остановимся вот это Ой -ой -ой -ой -ой. контейнер допрыгнули давай давай давай давай, давай. как опасно было долетим ли мы до дорожки уху ребята долетели ай-ай-ай не съезжай не съезжай ай-ай-ай сломали шею так обидно ну да ладно, подписывайтесь на наш канал, смотрите новые выпуски, впереди очень много интересного. Пока-пока.